Здравствуйте, мои подписчики и зрители, с вами Стали. И давно у меня было желание поиграть в Вайзик и поиграть именно в Grid Mode. Так как э, я не особо часто даже играю в Вайзека. тут э, столько еще вещей, которые я не пробовал. И Grid Mode я так ни разу не поиграл э, по нормальному, так обстоятельно. Вот. Решил, что лучший случай, я думаю, не представится. Плюс играть буду сразу за Азазель, чтобы при случае, если повезет, разблокировать какого-то там из персонажей. Он разблокируется именно прохождением битмода мода Азазелью. Или Азазельем. Кто вообще, мальчик или девочка, я не знаю. Ну и сегодня у нас будет сплейс без вебки, такой более-менее каноничный. Потому что тоже давненько такого я не делал. Ну и в конце концов я просто могу сидеть... В одних трусах записывать видео <laughs> Не, ну сейчас я, конечно, не в одних трусах но Кто знает Почему вы меня поняли Вот, я Не знаю даже Если честно о чем говорить, вот А язык такая игра, которая так. Да боже мой Располагает поговорить, потому что На экране не всегда есть что комментировать Конечно, у меня тут Просто пермоментное мясо но все же Я, если не знаю, о чем поговорить Потому что как-то в моей жизни сейчас Не особо что-то происходит Ой, чёрт Я и забыл, что рубашки умеют прыгать Так это неприятно Ай Ищу чёртов джойстик Всё, да Надо найти денег и поменять джойстик Потому что мне надоело То, что один стик дублирует другой порой Я вот сейчас тупо не могу выстрелить наконец-то. А, все, уровень кончился. ⁇ -мо ⁇ Так. Значит, мы сейчас идем покупать ключик. Вообще, Гридмод это очень клевая штука. Так, тут есть суд. Но ключик всего один. А, еще могу два купить, точно. О, голова кошки. Это не такая голова кошки. Какая ладно. Я вижу HP-ап это неплохой вариант можно бы его и купить да вот вот в чем проблема моего джойстика все все с ним замечательно но вот это вот на, напрягает жестко. подарок о, я честно даже не помню что это такое вот опять же к, к той теме что я мало все мало знаю о новом айзеке как новом это вся лабуда уже давным-давно вся вышла и у меня особо времени есть в языке играть как понимаете полно других игр более хайповых скажем так не, ну, не сказать что я играю в пункт именно ради хайпа мне также и нравится в него играть но ну, тоже спорный вопрос а вот это было вот очень не, не умно. и неожиданно В общем тактика за картонного азазель состоит из этого. Ты вырываешься из-за камней, выдаешь плюху. Боже, я думал, он не будет стрелять. И снова в камни. И ждешь, пока джойстик соизводит сработать. никому не желаю таких проблем с джойстиком, честно. Жуть как неудобно Спасибо, что ты подвинулся, конечно Да Я не знаю вообще, смогу ли я пройти режим жадности С вот такими вот приколами Скорее всего нет Я попробую Как минимум попробую Ой, я хотел Не хотел точнее. Но этот Чувак это Не самый страшный чувак Простите, я, мал... я, я, я, я беру свои слова обратно. Мне сейчас будет просто очень тяжело уворачиваться всех сразу. Но в принципе, в принципе они летают одной кучей, так как я убил это одновременно. Да. Так что переживем как-нибудь. Главное не напороться на последнюю свою хп. Да, долгая неигровая заказка... А ск сказывается, что я совсем разучился играть. Оу, хп. Приятно. Так, заглянем все-таки в комнату дьявола сначала. Дух, раз, да. Две троллала бомбы. Ну что же еще? Оу. Ядовитые бомбы. Это приятно. Это приятно. Я что-то хотел взорвать, по-моему. Или нет? Я не помню. И опять же, мне не хватает на HP. Up. Поэтому нам придется идти дальше, увы, okay. А Ай, тут же могут быть враги, я забыл. Вот. Я примерно я помню, из чего состоит режим жадности, но, опять же, играл я в него довольно мало. Так, нам нужен первым делом ключ. Ключ, пожалуйста. Оу, что это со скидочкой у нас? Блин. Я не знаю, что это, поэтому я не хочу это покупать, но, блин, ключ еще без скидки. Вообще срань. По прошайке тоже не особо хочется деньги отдавать, блин. О, еще одна голова. Да что мне сегодня... Вот, А вот это замечательная вещь. Вот это я возьму. Напомните мне, как он действует. О, да, детка. Возможно, я зря его потратил, но... Я просто забыл, как он действует. Так, подарок я не хочу. Пускай лучше голова там не будет. Батарейка нету. О, у меня есть бомба. Бомба, бомба. Может быть здесь батарейка будет? Нет, не судьба. А, я хотел тех чуваков в прошлом уровне взорвать, точно. Не как-то забыл об этом. Да я же... Ясно, все со мной. Ну, там хотя бы в соседней комнате есть хп. Вот. Что, ж, попробуем выжить на одну хп. Вот из-за этого я ненавижу уровень жадности. Могли бы по-другому его задизайнить. Чтобы не было гребаной кнопки включения следующей волн, точнее отключения волн там же, где ты, сука, стоишь. Блин, отойти же нужно сначала, прежде чем... Ну, короче, это диализм. Только я подумал, что это очень приятно, что... Головатами перезаряжается, сразу как волна начинается и умер. Отлично. Попытка номер два. Я забыл включить таймер. Это просто прекрасно. В принципе, я сейчас могу. А... А... Значит, где-то 8 минут я уже пишу. Итак, не забываем прибавить к таймеру 8 минут. идем дальше. Грип это хорошо. All stats stop никогда никому не мешали. Идем в первую волну. Ой, я еще и больше стал. Вот это неприятно. Вот это неприятный эффект Волстатс Вот такой вот он Айзек Молчаливый геймплей это просто слишком напряжен, чтобы говорить. Потому что хочется уже, блин, вот предыдущий, понимаете, та, голова тами мне больше никогда не попадется, Понимаете, это, это был самый один из лучших артефактов в этой игре, как, ну, по моему мнению, что мне лично приятно с ним играть. И он же никогда мне больше не попадется, вот сто пудово. Мрази, просто мрази получили. Как ты летишь? Как понять твою гребаную траекторию полета? Можно, конечно, бомбить все видео без остановки, потому что у умах есть от чего бомбить. Ну знаете, я последние дни набомбился предостаточно. Так, время покупать ключик и ХПА, потому что ХПА уже не очень много. Раз есть и ключик по скидке, а ключик не по скидке, а это что такое? Что? что это? Что это? Ладно, придется два ключа купить. Придется. Открыть этот сундук. Бомбочки. Бомбочки полезно. Что с бомбочкой можно сделать вот так. Боже, почему я не сделал этого раньше? Боже мой. А, тут еще и HPA понету. Прекрасно, прекрасно. Так, ну вот эти оповещения, конечно, немножко неудобные. Блин, я играю в режиме big screen. Это неприятно. Что это мне дало? Мать моя. Что это за аура вокруг меня, когда я заряжаюсь? Мне очень интересно, что она делает. Ну да ладно. Она не менее ускоряет, это непонятно, что делает. Ну, конечно, можно взять просто синее сердечко. Вообще, вообще, это... Тим скидка мне. Ой. Вот какого? Мать его. Хрена. Я же не хотел останавливать бой... битву с боссом. Но, блин, она активировалась тупо потому, что я там стоял. Знаете? Это полнейший. Иди, Боже, монстр, ты должен был умереть. Мать моя женщина, да ч я такой кривой-то, а? Объясните мне. Ой, это я их отравляю. М, приятно. Приятно. Да боже мой, пол хп, блин, осталось. Что за херня? Что-то жесткое. А, нет, обычные какашки. Ох, ёшкин кот, да, возможно это была плохая идея переться сразу в режим жадности после такого большого перерыва неиграния Вайзека, я до сих пор не знаю, что значит этот счетчик 11 из 10 монеток, вот что он значит, серьезно, что? Блин, комната дьявола закрылась, черт, каждый раз на эта же ошибка, я забываю сходить в комнату дьявола, ладно давайте еще до сегодня купим, а то мало ли что следующего уровня уровне его не будет давайте будем тащить на условии того, что у меня есть Steam скидка Ага, ну и вот этот я я тоже полезен, но что мою картонность, большой размер и маневренность это скорее не дает мне никакого профита совершенно ключик спелюнки ну боже опять типа повесения, их вообще можно отключить как нибудь? Ладно, или как-нибудь. Мне просто лень. Ха. Ой, стоп, я же уже ключ купил, ключ. Так, касками не нужна, мухомор. Ну, это не мухомор, просто грибок выглядит неплохо. Вот. Эм... Это как вообще, ой, это как, откуда, откуда это взялось? Что это? Это я, я вижу, вы это видите, или это только я вижу? Вы, кстати, можете посмотреть, как реагирует мой контроль, мой правый стик, на то, что я им делаю. Вот, я просто буду водить им по кругу. Вот, я плавно вожу им по кругу. Как вы видите, в некоторых местах он вообще не регистрирует то, что я нажимаю. Вот сейчас я зажал его прямо влево. А он регистрирует вниз или вообще не непонятно куда. Оп. И теперь только влево. Короче, это все очень странно. И что я, что я нажал-то, чтобы это сделать? Вот это, что ли? Да, вот это. Так. Что у нас на этом уровне есть? Пупок. Ураборос. Ой, уроборос то плохо. Не, это нормально. Это что? Лепроз. То я не знаю, жду это. И плохие новости, ребята, у меня садится джойстик. Так что, возможно, этот выпуск будет короче. Еще короче, чем уже Я опять, блин... Ааа, как меня бесит... Вот, знаете, вот, почему за столько... Вот сколько лет... Сколько уже лет существует режим жадности? Полтора года, два? Почему никто до сих пор не додумался это пофиксить? Вот этот факт, что эти Чьи шипы, сука, взрываются Тупо потому, что ты стоишь на них После того, как ты нажал на кнопку Это такой тибелизм Что у меня просто горит Неимоверно. Я только что на пустом месте потерял практически хп Тупо из-за этой недоработки Разработчиков, то есть не моя была вина а ты дал, горит. Умри, мразь. Умри мразь. И ты тоже желательно. Спасибо. Как бороться с этими мухами, учитывая то, что я отлично близко в близком расстоянии? А, можно их отравить. Это было больно, я почти умер, возможно я разочаруюсь в этом выпуске вообще его никуда не залью, такое тоже может быть. Ой, это ты, приятно, так, мне срочно нужны хп, желательно синенькие, синеньких тут нету, есть каблук, что каблок? Рэнч а чудо от сердца, HP up. отлично. Как я тебя бью? Пабу, подальше, по-моему. По Получится ли у меня? Внизу или вверху, Бодос? Надеюсь, что внизу. Ага, прям там плавал. Что ты такое? Так, это было неплохо, но можно было бы и лучше. Так, ты что? Damage плюс рейдж, а... еще лучше. Четыре монетки, пока сердце не буду покупать, знаете ли. Так, давайте последний босс на этом боссе. Ох, пестула, неплохо, неплохо. Не самый сложный босс, учитывая мой мою ауру. Но учитывая мой джойстик, то, что я не могу просто взять и повернуть свой луч направо или налево, не выстрелив его при этом неосознанно. Да боже, сколько вас будет играть разные игры, блин. Не перестаньте играть в игры, пока я в игре. Сволочи. Оу, золотое сердце, Чего? Чего? я впервые такое вижу золотое сердце золотое сердце золотое наполняет ароматом чая ну бывает бывает такое да. так вы ребятки здесь не вам не место давайте посмотрим что делает золотое сердце и джойстик уже просто верещит о том что у него мало зарядки о, oh, новая анимация, я такой не видел. Это они что, перерисовали анимацию с платьицей? Так. С золотым сердцем ничего не изменилось. И... О, oh, ключик! Вот это просто замечательно. Вот это просто замечательно. Я вижу HP Up. Я вижу Диваленка. Прошайку. Ключик. Это хорошо. Это что такое? Не очень интересно. Eyeball Tears. Ну, это не для меня, так как я стреляю лазером. А вот Evil плюс Range Up это замечательно. У меня здесь совсем длинный луч. Ну что ж, поехали. Попробуем еще кого-нибудь раздолбать, пока у меня не разрядился джойстик. Будет самое печальное, если он разрядится в самый напряженный момент. Вот это будет реально печально. О, одинаковые ребятки. Опять одинаковые ребятки. Что за херня? О, ну хоть новые. Так, вариант с пролетать рядом и заражать их ядом, не вариант, потому что мне это очень тяжело делать. Хотя вроде можно. Да опять вы! Еще только в вас в два раза больше. Ой, а где черное сердце успел взять? А, или это было желтое сердце? Чего, блин, почему она действовало как черное? А, они же летучие. А! Ну дай! мазафака. Так, денежек много. Можно что-нибудь купить. Давайте зайдем в эту комнату. Кровать, ну... <laughs> За что мне это? Я не помню, что кого делать. <смех> Если честно. Что это? Damage плюс челлендж А, О, Challenge up это плохо. Ну ладно. HP up всегда пригодится. Ты что такое? Экстра пилрум. Это плохо. Давайте посмотрим, что у нас там. Б3. Ну серьезно. И еще один. А я что-то не успел посмотреть, что там B3 <смех> кусок. Так, красная кирка, мне не помню, что а грибы, это всегда хорошо. Fire right up. Фингай. Fingai... А, я все грибы собрал. Окей. А не, вот этого у меня еще нету. Вот этого зелененького у меня еще нету. Во мне. Ладно, сейчас босса убьем, может, деньг горит. Я опять напоролся на босские шипы, сука. Горит очаг. Ярче солнца. вот эта мразь, просто, не, не, не просто один из моих самых нелюбимых боссов, реально. Потому что его глаза, это тот еще геморрой, и сам он большой геморрой. Конечно, летающим персом попроще будет, но все же. О, оу, оу, оу, Локи, Локи, Локи, Локи. Привет. Блин. Минус Локи. Дали денег, идем за грибочком. Хочу посмотреть, что за грибочек. Экстра ла. Оу, приятно. Приятно. Но если сейчас, если сейчас дадут денег за большого босса, то лучше покупать не HP, а просто хп. Вау, wow, это больно. Два монстро, это больно. Плюс первый и второй монстро. Так, ну хорошо, что первый монстро убивает мы. Ну, Здорово. Плохо то, что я промазываю по ним. Не успеваю следить за двумя сразу. Я тоже так могу, понял! Я сейчас умру. Ой! По-моему сейчас правду умру. А, ну у меня есть экстра лайф, и не знаю, как она работает. Она, скорее всего выкинет из комнаты и уровень начнется заново. У нем много хп. Моя главная проблема в том, что я не могу сменить направление стрельбы. То, что у меня тогда, скорее всего, выстрел сбрасывается из моего джойстика. О, чу -чу, о, чу -чу, вот это было дерзко. А, у меня скорость зарядки, что ли увеличилось? В смысле, уменьшилась. Да, у меня, походу, у меня решилась скорость зарядки очень сильная. Эх, а -а -а, да боже мой, я же был так близко. Да, я начинаю комнату заново. А жаль. Ладно. Пытка номер два. Боссы те же самые, хорошо. Ну или нет. О, когда ты стоишь над воздухом, монстр не может на тебя прыгнуть? Это интересно. Конечно, эпический фейлю сейчас. Да, у, у второго монстра определенно больше хп, чем у первого. Такой тактикой, конечно, победить их попроще. Да. А, тут только жертвоприношение. А жаль, я бы хотел сундучок. Ах. Так. Генти хп валяются еще. Нет. Что ж. Идем дальше. В принципе, попытаться можно. Попытаться можно. Набор из грибов у нас неплохой такой. О, уже утроба. Окей, пошли. Давай, джойстик, давай. Ты сможешь, терпи, терпи, братишка. Я куплю тебе батарейки, обещаю, у меня нет денег на монетку. О, хпшечка, хпшечка. Ключик, ей. Эх, у нас нету бомбы, чтобы от... Ай-яй-яй-яй. Пилюли, пилюли. Ой, этот Травижен, это плохо. Так, минус пол хпшечки. Так, нам нужна бомба. будет. Глазик. Мегатипс. Значит ли это мегашот? Нет, не значит. А еще я почему-то не вижу, когда я заряжаюсь. То есть у меня пропало метание меня, когда я заряжаюсь. Это плохо. ХПшечка, это хорошо. Так, а можно бомбу мне в следующей комнате? Нет, HPA тоже неплохо. Так, Retro Vision, конечно, неудобно. О, монстры утробы уже начались. Это логично, я же утробик. Оу, так было приятно. Ну мне сейчас просто наугад приходится стрелять, потому что я не вижу, когда я заряжу. Это очень печально ребятки. если так честно сказать так миллиард троллобомб это неплохо было в моем случае О, боже это четырехсторонний глад -толит. больно так у меня уже 6 hp это, это круто Ох, маски, маски, это больно, маски, это больно. Что за маски-шоу? Надо каким-то образом пробиться к сердцам. Так, тактика выжидания Боже, я думал, я заряжен Я как вы так быстро убегаете? так Мне нужны Бомба Бомбы нету, хпшечки Хпшечки сойдут Давайте попробуем поменять Посмотрим, что будет Эй Я же поменять заказывал, алло Я лучше попрошайке-то отдам оставшиеся деньги Секр... Оу, воу! Впервые узнаю, что в режиме Алчность есть секреты, -мо. Боже мой, сколько мне монет пришлось отдать, чтобы поменять все и все равно не получить бомбу. Я вижу крест, и крест мне нравится, но. У меня сейчас битва с боссом уже. Я не знаю, получится ли мне. Ой, боже, это те ребята, так я их ненавижу. А, то есть я все-таки мерцаю. Или только сейчас начну мерцать. Еще один монстро! Серьезно, что ли? Ты еще и такой живучий, блин. Это было больно. Давайте крест купим. Давайте купим крест. контроллер есть. Unified Chaos. Так, неплохо. Хаос вышел неплохой. Red Patch, пожалуй, возьму. Боссы Charge You. То есть, что, с каждым боссом я становлюсь сильнее, что-то типа того? Я не знаю, если честно. Мне было бы интересно узнать. Давайте сходим в секретку. <смех> Боже, ну тут ну, ну, ну, за что? Ладно. Пока не разодился джойстик, поехали. Мать моя женщина, отец мужчина. Это, это, это невероятная херва. Да, конечно, 2 хп вообще не очень плохо потерял. О, да. Были, конечно, бомбы. Может, было бы за души их от меня обменять. Но видно не судьба, видно не судьба. Ага, то есть свечусь я красным, все-таки в порядке, все. Ладно. Ой, мы уже записываем почти полчаса. Вот, у меня почти раздадился джойстик, я не знаю, дотянет ли джойстик до конца. Так, мне не помешала бы бомба, дружок, Блади Фраем. HP up неплохо. Неплохо, я вам скажу. Так, что мы имеем в магазине? Дайте мне бомбу плес. Знаете, знаете, знаете что? Пожалуй, даже пол хп обменяю на шанс найти бомбу. М -м, пилюли. Powerpil. пил 3 пнизит. Health up. Health. up! Ой, oh, это круто! Только мне теперь этот хелф надо чем-то заполнить. У меня нет ни денег, ни ничего. Ладно. Где наша не пропадала? Гиш! Много гишей! Мне больно! Очень больно! Мозги! Да зади ты, боже мой, пожалуйста! Я не могу даже один раз зарядить... Ой, мозги с рогами. Типа что-то жесткое. Или нет? Да боже, я не могу зарядиться, вы понимаете? Урон стал 53, да. Ходит вот эта вот фигня, босса с чаржи Ну я, конечно, очень-очень, очень зря потратил еще одну пол хп. Так, ну можно сделать передышку и взять немножко лечилок. Допустим, три штуки. Было бы неплохо все-таки бомбу найти и сходить в секретку. Что мало ли что там в секретке. Ну, львы, львы это няшно. И, и львы это изи. баный злой. Простите за мат, но я такого даже не видел никогда. Я этих ребят реально даже не видел никогда. Еб. Вить вы мразоты. Он мной знают что я не могу на джойстике нормально их убить давайте их просто отправим нахер ох мать моя женщина придется еще одну лихилку брать взять ли кубик мяса это к черту не кубик мяса М -м а бомба я могу взять бомбу ей let's go people хм, золотой ключ! Ну. и на том спасибо и на том спасибо. Э, на рандомить что-нибудь ничего чекчики или подождать взять немножко денег и купить HP. А, блин, и так много HP. Давайте попробуем порандомить. Отлично, порандомил. Мне это нравится. Ого, видно, это что это дает. Я понятия не имею. У меня только HP выросли. То да еще такое. Потом на записи Поехали, босс. Это было easy. Даже не спотел. Зарядись ты мразь. Че, у вас двое одинаковых? Так, это было супер изи. Изичнее не придумаешь. Давайте такого может даже еще одну хп взять. И. Ай! И не хотелось же бомбу брать. Ладно, дальше этих чуваков взорвать. Оу, лакито. Оу, во-во-во, паучеки. Много паучеков. Пошли бы нахер, паучейки. Меня ждет еще один босс. Ой, бля. Ой, бля. Темные. Можно, пожалуйста, побыстрее умереть? Можно зарядиться. Спасибо. Фух, потная херня. Лапка Гуппи, конвертер души. Я не помню, что она делает, честно. Угу, хорошо, идем затариваемся сердцами еще. И вперед, в последний уровень. Или не последний. Знаете, конечно, мне сейчас очень хочется сохраниться и выйти. Потому что, блин, у меня может в самый неподходящий момент сесть сейчас джойстик. Запастых батареек. Запастых батареек у меня нету. Вот я смотрел. Поэтому, наверное, мы на этом закончим, что и так уже выпуск довольно долгий. Поэтому, м -м -м. знаете, все предыдущие забеги в алчность, которые я пытался делать, там, 3 или 4 забега где-то год назад, я очень давно не играл в Айзека, я именно делал забеги в алчность. Вот. Они были капец неудачными. А вот сейчас мне очень даже нравится забег. То есть, м -м -м, возможно, тот факт, что я играю на запись, мне даже помог. Ну... Это, уж, это уже лирическое отступление. На этом мы заканчиваем. С вами был Стали, Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Хотя.. Кому надо. Но ну, ладно. Это уже личное дело каждого. Я, по-моему, несу всякую херню. Пора уже заканчивать. Мы играли за бандингов Айзек, проходили режим малочности, мы его не допрошли, конечно, да, плохо оставлять недопройденным уровень, когда осталось вот совсем чуть-чуть. Но.. Обстоятельства, увы, таковы. Так что... Оставайтесь, подписывайтесь. Возможно, я продолжу играть именно в этот уровень. Пошу. Скорее всего. Так что, до скорой встречи. Пока.